Всем привет, с вами Вадим. Мы продолжаем выживать в Space Engineer. В этом сезоне я не копаю руду. Я нашел здесь, ну точнее не нашел, а появился здесь милитарий escort Такой вот кораблик, он военный. И как только я к нему подошел, ко мне вот начал лететь вот такой вот дрон давайте попробуем сравнять с ним скорости он я вижу у него внизу есть турелька и так как это турель гатлинга скорее всего у нее будет максимальная дистанция выстрела это 800 метров в моей пушке тоже и я хочу подойти на расстояние выстрела сделать пару залпов и уйти чтобы повредить ему эту пушку так сделаем пару выстрелов и отходим так отошли по нам ничего не прилетело так приближаемся 800 медленно точнее быстро сильно Так, турелька горит. Это хорошо. Так, это походу еще одни турельки. Давайте по ним тоже попадем. Так. А, уже слишком далеко. У них, насколько я помню, максимальная дистанция это 800 метров. А, Точнее 600 метров. Да, вот по мне пошли залпы. Оп, оп, оп. Давай, давай. На место. 600 метров не ближе. Так, одна турелька, минус. Вот вторая. Так, уже далеко слишком улетел. Давайте подойдем опять. Ай-яй-яй-яй-яй. Быстро. Так, оп. Здесь посередине, я так понимаю... Это у нас э, ракетница. Так, ракетница это очень опасная вещь. Давайте подойдем поближе. Так, ракетницу тоже повредили. Замечательно. Так, антенну включу. И хочу десантироваться сюда. К этому кораблику Так Ай-яй-яй Что ты творишь? Оно мне пушки снесло Так, это что? Обломки С патронами Так, вот еще что-то летает. Да, я остался, конечно, без оружия. Так, ну, в принципе, этот кораблик тоже кораблик. Давайте попробуем его тоже срезать. Ну, конечно, не то, на что я рассчитывал. Но тоже неплохо. Так, давайте пока его остановим. Попробую я его полностью взломать. Так, нужно состыковаться с ним. Э, две турели. Две пушки мне снесло. Так. Где там моя стыковочная штука? ай -яй, яй так давай блин срежу я тебе эти гироскопы чтобы меньше крутилось так вот у него один гироскоп точно есть по идее крутиться он больше не должен оп Интересно, этот корабль куда-то улетит? Военный или нет? Так, что теперь? Энергия здесь есть. Какой-то копит здесь есть. И давайте я сейчас по-быстрому этот корабль взломаю. Так, и попробуем уже куда-то полететь. Кстати, давайте посмотрим, что у него тут есть. Патроны, немножко ракет. Ракеты это очень хорошо. Так. Ну. Я приступаю к взлому. Я подлетел на базу, оставил вон кораблик под разборку. И теперь думаю, что мне делать с этим кораблем. Так. Здесь его, по идее, нужно немножко подремонтировать. Здесь у меня не хватает каких-то деталей Так, и кстати, когда я подошел к базе У меня все метки тех кораблей пропали Ну, админка показывает, что эти корабли есть Так что я, скорее всего, попробую возвратиться И как-то их там перебить э -э -э -э -э -э -э -э Думаю, они будут меня ждать по поводу вооружения я думаю что поставить он я заметил что пулемет очень хорошая вещь пулемета мне как раз и не хватает так штурмовая пушка артиллерия но это у нас только на большой на большой грейд автопушка так рельса трон боевая ракетница штурмовая пушка максимальная дистанция 1400 метров это очень хорошо ну, давайте посмотрим какая она будет прикольно давайте попробуем поставить Ну, кстати ее ставите. На нос. Даже как-то и невыгодно, я думаю. Давайте попробуем кинуть наверх. Так, 6, может быть, хватит каких-то ресурсов. Так, попробуем поставить ее вот сюда. Ой. ой, ой, ой, ой, ой. Вот сюда ставим. Так, в планировщике уже две пушки. Ставим ее наверх, скажем так. Попробую я с ее помощью сбивать турели с большого расстояния. Так, максимальная дистанция. Так, более крупные и медленные. У нас все серьезные. Урон бронированным целям. Использовать снаряды штурмовой пушки. Давайте закажем снаряды штурмовой пушки. Так, э, снаряды, штурмовой пушки. Ну, давайте десяток. Так, а что на нее не хватает? Железа. Да, конечно железо я себе немножко заказал. Но ну, сборщик два. Давайте все же немножко я его разберу. Какую-то сотню пускай мне делает то что я хочу э, теперь я хочу вернуть автопушку или же все таки взять турель хм. ну скажем так даже и не знаю так где они все кстати у меня пропали Что-то я их не вижу Так На шестерку его крутить нельзя Так, там где ракетница у меня Все пушки Штурмовая Так, 1400 Это рельсотрон Ну давайте военный пулемет Гатлинга поставим Один я думаю, одного хватит. И это у меня старший брат автопушки. Ну и автопушку тоже нужно. Куда без нее? Так, ракетница, артиллерия. Так, а где автопушка? Военный пулемет, автопушка. Таких две штуки нужно. Так, раз, два. Пулемет гатлинга. Так, что мне еще там нужно будет? Так, зря я это удалил, кстати. Мне еще нужно будет малые конвейеры давайте возьмем несколько штук и скорее всего даже камера нужна будет потому что у меня камеры для боя нету и скорее всего мне даже несколько камер нужно будет брать так одну камеру нужно поставить куда-то сюда даже давайте камеру сюда Так, эта камера у меня будет так, камера Так, штурмовая пушка Камера штурмовая пушка Сюда Ой, сюда я ставлю значит конвейер на него две авто пушки какие у меня и были так значит сюда обратно ставим камеру И давайте попробуем куда-то в втулить э -э -э, Ракетница Военный пулемет Гатлинга -я -я Так, сюда Давайте проверим как оно стало Ну, вроде бы стало так как нужно Для этого пулемета Гатлинга. Давайте почитаем, что он, кстати, там нам говорит. Так. Штурмовой пулемет Гатлинга. Добавьте оружие на панель инструментов. Чтобы оно могло автоматически боеприпасы. Для прицеливания на больших... Хм... Так, ладно, оно, оно, по идее, должно кушать обычные патроны. Давайте я их себе возьму. Так, что у меня тут есть? Снаряж штурмовой пушки. 10 штук. Очень надеюсь, что мне хватит. Турель гатлинга. Давайте я штучек 5 возьму. Там, кстати, в том корабле у меня есть еще какой-то запас. Пускай он себе и остается. И давайте попробуем с вот этим вооружением полететь, что-то кому-то сделать. Так. Насколько я понял, нужно лететь опять где-то в эту сторону. Давайте, когда я найду этот корабль, который я упустил, я к вам вернусь. Ко мне начал подходить еще один. Э, такой кораблик, которого я уже уничтожал. Но а здесь уже у меня проще. У меня есть пушка получше. Так, он в 3000 метрах. Кораблик наш. Так, два, один. Ай-яй-яй. Давайте переключимся на пятерочку. Так, что я ему повредил? Ты что, уже не светишься? Так, а он светился или нет что-то? А, смотрите, я его вырубил, походу, полностью. А ну давайте включим автопушку на всякий случай. Хм. Это мне даже нравится, знаете. Был корабль или и не стало его. А да нет, он стреляет. Так, давай, давай. Еще работает. А если его подойти? Так, на такое расстояние. Он, по-моему, уже летит, лететь никуда не будет. Так, на такое расстояние подойти. Он на меня, насколько я понимаю, уже не должен реагировать. Там в его части этой программируемый блок стоит. Да, смотрите, он так на меня не пойдет. Ай-яй-яй-яй-яй. Я забыл, что у него здесь еще турельки стоят То, я думал я их уже снес Так, по крайней мере одна турелька точно уже ушла Так, две турельки Это меня радует, а что то еще там в меня стреляет? Камеру мне снесло? Ай А ну давайте Пятерочкой Так, далеко отошел, слишком. Да, не думал, что я буду так мучиться с этими мелкими кораблями. Километр 400. 600. 500. И... Хлоп. Куда-то попал, определенно. Ладно, пускай он себе висит. Давайте подойдем обратно к этому кораблю большому и попробуем посмотреть, что с ним можно сделать. Да, не ожидал, что я... Столько времени потрачу на их захват. Ну, в, этом, в этих кораблях, по идее, должно быть какое-то вооружение. Но здесь явно есть вооружение. Здесь по-любому будут ракетные турели. он Я вижу как минимум две штуки. Так, и эти ракетные турели не дадут мне спокойно жить. Так, два километра... Семьсот. Шестьсот. Пятьсот. Четыреста. Триста. Так, давайте попробуем сразу антенну сбить или нет. Турельку. Да, вроде бы турельку попал. Вторая турелька. М -м, в эту турельку я не попал. Но ну, еще раз. А в антенну попаду? Ой, надеюсь, очень надеюсь, что эта антенна... Работать не будет Было бы неплохо Так, давайте подойдем немножко поближе Откроем вид на ракетную турель И сейчас по-любому должен в него попасть Так, две ракетные турели снесли. Что там в него есть еще? Так, это 800 метров. Ну давайте... Вот так попробуем. 700 метров, ай-яй-яй-яй. Так, там вон сзади турелька. Меня подбили Так, это у меня По идее последний снаряд уже остался По моему где-то там турель была По моему горит Так, подойдем Там турелька горит, там горит. Так, антенну по идее должен разломать. Так, какая-то это лапа даже бронированная. Так, антенна поломана. Ну, по идее, я должен быть в безопасности. Да, немножко кораблю моему досталось. Давайте подлетим поближе, посмотрим, что у нас в руках оказалось. Так, я уверен, что здесь еще будут какие-то турельки. Это более чем уверен. Да, крупный такой корабль получился и скорее всего я наверное этот корабль попробую э, захватить так давайте что-то взломаем и посмотрим так вот у нас есть конвейер так попробуем корабль захватить я хочу посмотреть что у него есть внутри, чтобы знать, сколько еще на нем турелей. Антенна я не боюсь. О, гироскоп замечательно. Пойдет. Так, панель управления. Так, получается. Это... Гатлинг-турет. Одна. Одна недостроена. Так, одна турель. Две недостроена. Получается, мне нужно еще найти где-то одну турельку. И, скорее всего, вот она. Да, нужно будет себе автомат сделать получше, а то полуавтоматическим таким автоматом неудобно расстреливать все эти турели. С одной стороны хорошо, что у них есть мертвая такая зона. С другой стороны плохо. Так, таких кораблей я еще, конечно, не видел. Наверное, по дороге обратно я попробую захватить еще тот корабль, который я расстрелял. Там у него есть ракеты. Так, здесь, по-моему, даже внутри нету никаких внутренних турелей. Я таких по крайней мере не помню Но наверное буду на настороже Так, нуклер реактор Ну давайте обесточим его О, уранчика здесь довольно даже таки много Пока есть время, давайте посмотрим, что здесь можно достать О, кстати, да о, довольно много патронов. Это меня радует. Так, гравитационный генератор тоже уберем. Что у нас тут? Смотрите. Здесь много всего интересного. Будет здесь какое-то оружие получше? Вот. Вот это мне уже нравится больше. Давайте попробуем, будет ли этот автомат брать так, личные, личное оружие. Будет ли этот автомат да, использовать эти патроны? Использует это хорошо. С патронами у меня очень хорошо это радует. Эй. Здесь почему-то ничего. Еще один ядерный реактор. Так, 5 урана. Ну, дорогие друзья, пожалуй, на этом серию буду заканчивать. Я думал показать, продолжить, точнее, строительство базы дальше, но, как вы видите, у меня были дела, я думаю, поинтереснее. На этом я с вами буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Также подписывайтесь на канал, комментируйте видео. Если будут вопросы, оставляйте их в комментариях, я на них буду обязательно отвечать. Всем спасибо за внимание. До встречи. Так, кстати, будем лететь вот сюда.